В нашем фристайле по правилам конкурса мы, как и другие команды, пригласили звезду. Но во время репетиции с ним что-то пошло не так. и Итак, смотрим. Здравствуйте, Илья. Вот ваш сценарий на фристайл. Да, прикольно. Но я не буду в этом участвовать, я вашу визитку видел. Ну что ж. С вами была команда КВН «Дельфинчики». Спасибо. Поаплодируем команде «Дельфинчики». Огромное спасибо за фристайл со звездой. Да ладно, мы шутим. Он был в красной кофте. Здравствуйте, Илья. Вот ваш сценарий на фристайл. Ага. Прикольно. Я не буду в этом участвовать. Ну что ж. С вами была команда КВД, дельфинчики, спасибо. Поаплодируем команде Дельфинчики. Да ладно, мы шутим, все не так было. Блин, он вообще не пришел. Ну что ж. С вами была команда КВН дельфинчики, спасибо да ладно мы шутим все не так было здравствуйте илья вот ваш сценарий на фристайл ага. прикольно то есть я ромео да играю да а где джульетта ромео мой милый ромео ромео не, ребят, я в этом участвовать не буду. Ну что ж. С вами была команда КВН-дельфинчики. Спасибо. I been, I been popping, popping, like так, ребят, там вообще все не так было. <музыка> а теперь можете поцеловать друг друга. Ребят, да там вообще-то все не так было. <музыка> А теперь можете поцеловать друг друга. Да ладно, шучу, ребят, там вообще все не так было. Илья, ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста будьте пожалуйста, звездой пожалуйста, в нашем фристайле, пожалуйста, ну пожалуйста! пожалуйста. Не, ребят, я не буду в этом участвовать. Ну что ж. С вами была команда КВН «Дельфинчики», спасибо! I've been, I've been poppin', poppin', like ребят. Да там вообще все по-другому было. Ха-ха, <реклама> ха-ха. Нет, ты здесь участвовать не будешь. Ну что ж. Что ж, с вами был Илья Смирнов. Всем спасибо. I've been, I've been popping, popping, like Ребят, да, там вообще все не так было. А ты про что вообще? Про фильм. Фигню какую-то сняли. Да, подождите, там вообще не так все было. А вы откуда знаете? Я думал про Канает просто так все. А ты откуда знаешь? Ребята, там вообще все по-другому было! А, я что-то должен бы сказать, простите, да. И финал э, выиграли команда «Дельфинчики». Ура! Ура! Ребят, ну там же все по-другому было. Да тише ты, надеемся, сегодня все будет именно так. Финал, который так долго ждать. Уже настал, и мы зал раскачали Чечельный а отдых а сегодня желаем Все наши силы к этому прилагаем Мы никогда наш КВН не забудем Он стал родным для нас, мы его любим команда КВН «Дельфинчики» и наша звездочка Илья Смирнов. Спасибо за сезон!